Всем привет, это спасибо за фрагбро и сейчас я буду крутить вот эту вот хуйню mp 10STX со Special Muerta вот такие у нее характеристики 85 урона 11 дальности 900 темпа вот ну и там 35 пуль 31 в прицеле 23 адмиграмм также тут выпадает Рюгер навсегда, вот этот мо -РТ. и выпадает АМК навсегда. Я тут э, крутанул уже где-то 10 коробок, это примерно 500 каретов, и сейчас мы будем докручивать. Так, и того, 2 500 кредитов я уже потратил на это говно. Чувствую, сейчас почти все скручу. Если не все. Кредиты улетают очень бодренько. По 60 кредитов за коробочку. Ну пиздец уже скажу товарищ, а да, походу все слил. Рюгер сраный упал. Нахер он мне нужен, он мне есть. Всего 2000 кредов осталось. И может быть такое, что я и не выбью это говно. С 8500 кредитов. На секундочку. 8500 кредов. Заебись. 1000 кредов осталось. Охуенно. Да, походу рек не выбил. Продал золотую свешку на ТП и получил нихуя. Не выбил одну пушку в арфейсе, блять. Заебата просто заебата, блять.